Всем привет! Меня зовут Олег, канал Listen Wave. Разговариваем при фотографии. С английским у меня все плохо получилось, но ну, соответственно я. Может быть кто-то присоединится, кто знает русский язык. Ну, если какие-то вопросы нужно будет простые, ответить на английском, я смогу ответить. Это мой первый опыт, я никогда не делал трансляций. Мне просто было интересно, как это все работает. На старом ноутбуке не получилось запустить, а вот здесь уже. Все как-то просто работает. Так что не знаю, что там получится у нас. Посмотрим, как это будет выглядеть потом. Пишите в комментариях, что вам интересно. Значит, Я решил начать историю, поскольку путь большой. Фотографией я начал заниматься примерно в 10 лет. Это 81 год. У меня есть видео по этому поводу, как это все происходило. Но... Путь большой, потом где-то 15 лет цифровой фотографии, куча, там, десятки тысяч фотографий разными камерами. Ну, я до сих пор пользуюсь, но все-таки осознание того, что все вернется к пленке, меня не покидало. И вот вчера я посмотрел удивительное видео про студию в Канаде, которая сейчас не справляется с заказами по пленке. Это меня, конечно, взбодрило очень сильно, потому что я думал, что я один такой бью здесь. Куча блогеров России, в том числе, которые отметают пленочную фотографию, рассказывают сказки о том, что можно из цифровой сделать пленочную картинку. Ну, всех этих блогеров известные, но для меня, конечно, было полным изумлением, что они таким занимаются. Есть еще один подтекст интересный. На фоне чего это происходит? Буквально в течение месяца на выставке фотокина было объявлено очередное объединение крупных компаний, которые занимаются производством фотоаппаратов. Там Sony, Panasonic, Leica, Zayce, Nikon, Canon. Очень интересно, если интересно, посмотрите, к чему это пришло. Меня больше всего изумил, конечно, к объединению компаний Sigma, Sony, еще один, сами найдете кто. И, в общем, вот эти объединения говорят об одном, что что-то не то на этом рынке. Плюс надо добавить то, что ушли с рынка пленочных фотографий в прошлом году, по-моему, или в этом. Последние игроки. Толейка сняла с производства. Все. Теперь не выпускают они М-серию. И последний Canon. Единственная камера, которая не была профессиональная. Первая единичка. Все. Они закрыли производство ее. На этом фоне очень интересно выглядит вот это вот. Ролифлекс Дал информацию предварительно, что в конце 2018 года, я думаю, что может быть позже немного, начинает производство пленочных фотоаппаратов. Не муляжей пленочных фотоаппаратов, которые сейчас делают в Китае, в других странах, а настоящий рефлекс. Да, он будет бюджетный относительно того рефлекса, который выпускался в конце 80-х годов. так GX серия. Если зайти сейчас на eBay, на другие площадки, то вы можете с удивлением обнаружить стоимость новых аппаратов. Она просто гигантская. Это гораздо дороже, чем лейки все остальное. То есть это десятки, сотни тысяч рублей, там, вплоть до миллиона, в зависимости от отделки. Это не случайно, это во всех жанрах сейчас, во всех отраслях происходит такое. Если исчерпали возможности, производители вернуться к качеству. Ну а качество они потеряли как раз из-за вот этого подхода роста ради роста. То есть покупаешь вещь, через три года она безвозвратно устарела. Единичные камеры, которые остаются в таком в нормальном каком-то состоянии, чтобы что-то можно было сделать с ними. Понимаю, что никого, никто меня не смотрит, но вдруг, может быть, кто-то что-то увидит. Значит, почему все-таки опять роли Хотя у меня лежит там любитель шахтный. Удивительно, но, наверное, один из первых аппаратов, которые я увидел, как раз это были шахтные аппараты. Но тогда я не обратил на них внимания, мне показалось, что это неудобно. Сейчас, по прошествии времени, могу сказать, что то, к чему я пришел, я об этом на канале рассказываю и во Фликере, на сайте моем, List and Wave. В поиски наберете, в принципе, вся информация будет по всем каналам, где я это рассматриваю. Зеркальная камера полгода буквально попользовался Зенитом. Это 14 лет, по-моему, все там у меня поломалось, и я ее вернул. Потом это был Киев, соответственно, очень много снимала. хорошая камера, великолепная, длинномерка, практически копия. Причем это был Киев такой послевоенный, как разборки, он надежный, пока его не украли. Значит, потом все прекратилось, пошли какие-то компактные, и цифра, масса цифры. Зеркало чем меня не устраивало, и почему вот это я считаю... Одно из самых интересных до сих пор, то, что реально работает. Есть масса преимуществ, как использовать эту камеру для съемки. Причем практически всех жанров, Кроме репортажной какой-то съемки, экстремальной, да? хотя есть, существуют насадки для нее, которые позволяют перевести ее в телережим, в вайт режим. Есть специальные камеры рефлекс, телер рефлекс, их маленьким количеством выпущено было. И вайт еще меньшее количество. Ну, основной кайф от этой камеры, от себя скажу в первую очередь, это, конечно, удивительное качество сборки. То есть, есть и другие производители, которые тоже могут соперничать в то время, могли, да. Ну, вот, например, я показываю всегда. Это вот не та от CESA. Камера раскладная, тоже формат 6х6. Интерес в том, что она очень компактная. То есть, эта камера можно положить там в карман задних брюк. То есть, вообще малюсенькая камера. Но при этом формат 6х6. То есть, понимаете, что 35 мм с ней даже не может конкурировать никак. Оптика. Ну, здесь в данном варианте оптика просветленная. Тоже анастигматы на вар. Но... Несмотря на то, что существовали и шкальные системы, как здесь, и дальномерные супер иконты, э и оптику ставили они, в том числе и Цейс э того времени, даже не просветленный, но э все равно это немножко не то. Почему? Потому что э Ролифлекс меняет способ э именно процесса фотографирования, и с одной стороны, когда я Вешаю там на шею кому-то, кто просит про рефлекс. В принципе, объяснять очень нужно. Открывается шахта, люди в нее смотрят вниз и понимают, что это крайне удобно. И для человека, который фотографирует, он меньше воспринимает какой-то вот процесс фотосъемки. И когда человек опускает голову вниз, но ну, люди даже не знают, что это фотография. В то время, конечно, это воспринималось. Понятно, что есть разные режимы визирования, да? есть, если говорить об использовании. В данной модели, кроме смотреть в шахту, вы можете э, изменить режим работы. То есть Вы можете откинуть зеркало, сзади линза и смотреть в линзу, видеть отражение перевернутое в таком положении. Это удобно, когда вы снимаете как бы, высокие какие-то вещи. Вот я снимал березу, как раз в таком режиме было бы интереснее снимать, удобнее. Или, например, когда вы не можете с нижней точки снять. Кстати, по поводу нижней съемки. Вот я делал фотографию пня. Видео показывал, как это путешествие интересное получилось у меня. Объекты сами возникали и, соответственно, появлялись. Так вот, пень, который появился, он... Ну, как его снять? Я объясняю, что только ползать, если на зеркальной камере или еще какой-то. То есть, каким образом? Здесь это все настолько просто. Вы откидываете шахту и просто опускаете камеру чуть ли не на землю. И снимаете, все видно. То есть, удивительное удобство для съемки, в том числе и макро. Значит, по поводу аксессуаров. Люди там говорят, аксессуары там дорогие все. У меня здесь стоит насадка. Выпускалась английской компанией. BD BDBDB. Это примерно 50-е, наверное, 60-е года. Значит, э, очень интересная штука, конструкция. Ее можно сейчас купить на и за копейки. Немножко модифицировал я ее. Э, смысл в том, что она имеет вот этот нет так называемый первого типа. И э, не надо покупать там за полторы, за две, за три тысячи эти самые фильтры. Э, в России и в других странах гигантское количество производства стекол, фильтров. Для разных целей, в том числе для микроскопа. Вот это от «Зенита», от видеокамеры какой-то. Здесь у меня наборчик такой был, куплен, по-моему, в районе 100 рублей. Ну, 2-3 доллара, там, по-моему, 6 или 8 фильтров разных. В том числе, вот я ставлю двухкратный желтый фильтр. Мне и в 80-х годах нравился этот, этот фильтр очень. Ну и, соответственно, все это быстро достаточно монтируется. Что еще интересного рассказать? Процесс управления камерой, то есть минимальное количество. Это экономит ваше время. Вам нужно постановить только две, два вытяжка которые вы пальчиками аккуратно делаете, и в окошечко. Вот здесь прекрасно видите. Крутите одну, движется выдержка. Крутите другую, движется диафрагма. Это настолько быстро, настолько удобно, что... Ну, о чем тут говорить? Значит, в данной модели э, ручка регулировки гром, этот, громкости, <свокусировки> фокусировки вот такая. На всех ролифлексах она. Плюс она имеет индикацию глубины резкости шкалы. Если вы хотите что-то быстро снять, вот как я снимал мужчину, который проходил мимо. Не хотел фотографироваться, но я очень быстро успел. Если бы я был с другой камерой, я, скорее всего, подносил бы, и все, он бы отвернулся ушел. А так она висела у меня внизу, я так на полсекунды буквально взгляд скинул и нажал кнопку. Все. Кнопка, кстати, вот здесь вот лакиратор. Случайно вы не нажмете ее. Ну, Взвели. Вот, Сняли. Все. все, весь процесс. Любителям цифровой техники сообщает страшную тайну по поводу скорости работы ваших камер. Даже если вы установите в своей камере там, быстрый запуск, поставите э, все, что можно, чтобы это быстро все произошло, э, вы не сможете так быстро сфокусироваться. И меня не надо убеждать. Пока вы начнете поднимать камеру, пока вы начнете наводить на резкость, пока ваша система электронной точек начнет с вас выбирать, куда вам нужно выбрать объект, все уйдет. Вся энергетика вот этого кадра, да, все для чего создана была фотография, она вся растворится. Поэтому десятки миллионов фотографий, которые во флике или в других сервисах, да, в инстаграме вообще молчу. Это мусор просто, который никому не нужен. Нет энергии, нет э, момента именно. Э, цифровая фотография в этом плане очень сильно отстала. Ну, пленки. По поводу пленок. Еще одно сообщение интересное. Э, буквально тоже где-то порядка двух месяцев назад компания Кодок запустила рекламу, то, что она восстанавливает производство. Обратимых и негативных пленок. Информация была э, раньше, но значит, первый продукт, который они выводят на рынок, не поверите, это не фотопленка. Это кинопленка, узкая кинопленка, которую можно заряжать в кинокамеры. И за это мы можем сказать спасибо отчасти и Тарантино, и другим людям, которые любят кино. Потому что после выпуска их лент на кинопленке, в киноиндустрии тоже многое что изменилось. Те фильмы, которые выходили, его вот надо ну, их вот, объяснять, когда видно, что это снято на пленку. Поэтому у меня в фаворитах всегда был Кубрик с его съемками, именно качество пленки и как он снимал. По этому поводу, кстати, интересно, можно посмотреть информацию об объективах, которые он использовал. Это объективы в том числе для НАСА сверхсветосильные объективы меньше единицы и сцена в одном из фильмов, я помню, что при свечах это, конечно, удивительная оптика многие скажут ну вот эту оптику можно купить сейчас на аукционах поставить ее на свои цифровые камеры и получится то же самое не получится, господа, не получится почему? потому что даже если вы поставите ее на full frame так называемая камера. Вы получите все равно угол луча, входящих в вашу матрицу, маленький, узкий. И поэтому э, не выйдет ничего у вас абсолютно. Большой формат, ну, там большие пластинки, да. Или хотя бы даже медиум формат самый популярный, потому что камера небольшого размера, камера 200 килограмм всего. И имеет размеры кадра 6 на 6 для сравнения это почти в четыре раза больше чем ваша full frame так называемый. понятно что для людей у которых есть сотни тысяч долларов что купить себе медиум камеры цифровые да они могут соперничать в одном параметре в разрешении в угле вот этом но стоимость оптики для таких камер Баснословные абсолютно. Я не старался осматривать эти варианты. Почему? Потому что я считаю, что фотография должна быть как минимум массовым. Потому что это массовое искусство. Оно позволяет людям, которые ну, что-то не знают, не имеют каких-то глубоких знаний, очутиться в мире искусства. Это, наверное, самое интересное, что вот можно рекомендовать молодым людям заняться фотографией. Не просто стрелянием по объектам, да, людей, селфи, а именно фотографии. В том смысле, в котором она есть. Это искусство света и тени. Вот такие мысли у меня по поводу этого первого стрима. Что получится, не знаю. Опыта у меня нет пока этим заниматься. Я имею в виду трансляций. Ну, если кому-то интересно, какие-то мысли выскажите. Что вы об этом во всем думаете? Мне было бы очень интересно получить обратную связь. Потому что почему я еще стал этим заниматься? Потому что, разговаривая с молодыми людьми, я обратил внимание, что даже те, кто сейчас в тренд заходит, модно сейчас снимать в черно-белом варианте. Ну вот Разговор с девушкой буквально здесь недавно. 500 метров отсюда, то есть пошла, снимла на зенит, отнесла в замечательный салон, который по всей России там делают, ну все испортили, ничего не получилось, причем она все правильно делала, не засвечивала ничего. Ну, другие люди рассказывали о том, что вот, куда это делать, где купить пленку, Поч почти все говорят, где купить пленку. Пленка продается везде, вообще везде, если вы не хотите тратить 300-500 рублей там на пленку, да, вы можете купить ее там за 50, за 100, потому что огромное количество пленок старых продается. Если пленка лежала в холодильнике, то с ней ничего не будет абсолютно за 10 лет. Если, конечно, ей 23 лет она лежала где-то на чердаке, то да. Это широкая пленка. Масса людей, которые не хочет заниматься пленкой. Они покупают пленки, потом эти пленки лежат и переходят на слушавших менеджеров опять на цифру. Опять все отдают матрицы. Поэтому, ну, мне неинтересно этим заниматься уже. Для коммерческого использования, да, но опять-таки интересный факт. Э -э растет спрос на кто занимается свадебными фотографиями. Растет спрос в геометрической прогрессии на свадебную фотографию на пленку. Вы не поверите, но это так. Во всяком случае, в Америке уже произошел рост глобальный. И фотографы, которые сделали портфолио на пленке, у них заказов более чем. Значит, факт, то, что это произойдет в ближайшее время, абсолютно я уверен в этом. Вопрос, будут ли доступны камеры по таким деньгам, пленочные хорошие. Не уверен абсолютно. Вторичка реагирует очень быстро. Когда с закрывает производство, ну, можете сами последить, что сейчас произойдет с ценниками на, на Лейке, на М-серию старую, ну, которые вот в, в этом году уже закрыли производство. на остатки еще есть. Посмотрите, какие будут цены. Значит, то же самое, если говорить о миллионах фотоаппаратах, не очень популярных, да? Есть, что произойдет с ними? Здесь у меня сзади вот качество подставки, видите, как импровизированное. Это Роллекорд. опускался как раз после этой выставки. Вот, интересная камера, очень интересная. Ардеко, <laughs> дизайн. Ну и собственно, говоря, называется Ардеко. Так вот. Э -э все достаточно прозаично. Были камеры, никому не нужны были абсолютно, то есть стояли, лежали на чердаках. Сейчас миллениалы, так называемые, они уже эту тему просекли и начали заниматься отлавливанием этих старых камер. Что еще требуется для того, чтобы начать? Ничего не требуется, нужна любая камера, хоть свема 8М, хоть вообще без разницы какая. Поэтому я всегда повторяю, что самое главное, самое главное, это наличие желания этим заниматься. Если желание есть, уверяю вас, это стоит совершенные копейки. Проявители, концентраты можно купить, там, не знаю, за 500 рублей, за 1000, которые будет хватать там, на десятки пленок. Если э, есть интерес как бы самому составлять, можно самому составлять. Но сейчас э, настолько все это развито, что ничего делать не нужно. Вы можете сами все это сделать. Я уже писал видео по этому поводу. Дистиллированная вода стоит 5 литров 100 рублей. Для сравнения, там, хорошая минеральная вода стоит дороже ли, за литр. Поэтому все, что требуется для того, чтобы этим заниматься, две бутылки, бачок. Бачок можно купить, там, не знаю, за 100 рублей, за 500 рублей. Разные бачки. Это ничего не стоит. Для замера экспозиции, кто не хочет пользоваться телефонами с программами, где все это бесплатно, ну, вот такое устройство, Аптек из карбона, из карболита. Эбонита карболита. Тоже модный материал, сейчас его коллекционируют. Интересный материал. Космический, можно сказать стойкие к температурам, всяким. Ну и сам по себе запах приятный очень. Работает как глаз. Есть просто таблички такие бумажные. Достаточно точно определяет, особенно если вы занимаетесь черно-белой фотографией. Слайдовые, конечно, поточнее нужно мерить. Но если приноровиться, то слайдовые тоже можно замерять. С опытом все это появляется достаточно быстро. Приходит. Поэтому заряжайте пленку. Фотографируйте, доставайте фотоаппараты, проявляйте пленку, давайте ее в печать или сканируйте. Спрашивали тут многие люди, кто в том числе и расстается с пленочной, с широкой форматом. Да? Они говорят, вот и продаю, потому что сканеры очень дорогие. Ну, Ой, что я могу сказать? Я не хожу под парусом, потому что яхты очень дорогие. Я не езжу там, не знаю, там, потому что машины очень дорогие. Ну, это из той же серии. Если у вас нет реально желания, как бы, да, если вы не понимаете, что это все очень просто, что проявить пленку можно самому, что сканировать можно айфоном фотографию для, для качества Инстаграма и даже фликера. Современный iPhone более чем. Если вы хотите уже э, попробовать, если вы начнете этим заниматься, вы найдете способы, как сканировать. У меня тоже сейчас нет сканера для широкой пленки. У меня есть только для 35 миллиметровой CCD. Я сканировал фотографии, которые лежат у меня во флике 6х6. Сканировал и айфоном для сравнения. И сканировал своим э, цифровым фотоаппаратом. Вот сейчас солнышко светит. Вот прямо на этом балконе делал. Вообще ничего сложного нет, абсолютно. Можно со вспышками, у кого есть фотоаппараты со вспышками, элементарно. Там в интернете можно посмотреть, как люди из картона делают коробки какие-то, сканируют. Понимаете, если начинать с того, что нужно купить кучу всякого, чтобы заниматься, то это опять вот эта вот система введения людей в заблуждение. То есть у меня будут хорошие кадры, если я накуплю кучу объективов. Дорогой фотоаппарат, желательно марк 3 Canon или Nikon. Куча оптики, штативы, куча всяких карт, хранителей памяти, специальные аккумуляторы, там, банки аккумуляторов. Все это превращается в десятки килограмм, с которыми вы никуда не пойдете и ничего не снимете. Это сто процентов. Это уже пройденный этап. Я в видео рассказываю историю, но... Могу много рассказать историй, как происходило. И кадры, которые я сделал на мыльнице, да, карманные, да, и они востребованы людьми, люди их смотрят. Кому интересно, можете набрать лист NWF и посмотреть в гугле количество фотографий, которые за последние два года я выкладывал. В неделю примерно от 50 до 100 тысяч человек. Я ничего не делаю вообще. Это фотографии, которые я делал в разных местах, где путешествовал. Поэтому не то, что я там хвалю себя, но я говорю о том, что, что людям интересно. На Ютубе то же самое. Я записывал какие-то вещи, но я понимаю, что сейчас нужно записывать то, что людям интересно. А люди элементарно не могут заправить, в том числе и я, когда купил Ролифлекс, заправить пленку так, чтобы правильно все было. Элементарные вещи абсолютно. Не могут взвести затвор. да Я девушке дал Ролифлекс, попробую перевернуть. Она там... Начало как это, знаете, как машины взводят вот так вот. То есть мне было страшно смотреть. То есть это от незнания абсолютно. Они не понимают, что техника это точно. Это техника любит ласку, как говорится. И смазку. Поэтому вот из-за этого все и происходит. Потому что никаких у нас нету возможностей переключиться с этого мышления. Почему? Потому что информация идет как раз оттуда, откуда нужно. Слава Богу, есть YouTube. И огромное количество людей. Это, конечно, не сотни тысяч людей. Это десятки тысяч. Вы их можете найти и во Фликер. Это самый наверное, крупный, крупный хостинг по фотографиям, где сидят фотографы и любители, и профессионалы. Плюс в качестве рекламы могу сказать, что этот э, сейчас ресурс купила компания Смагмаг. Один из самых первых фотохостингов в мире, еще до появления всяких инстаграмов, который э, сейчас э, выкупила эта компания. И э, первое, что они сделали, очень интересно. Они дают возможность сделать сайт любому человеку. Вы можете сделать сайт там, за копейки из шаблонов, и на этом сайте можете сделать портфолио, если начинаете искать какие-то контакты людей-фотографов. Я считаю, что это очень важно. Почему? Потому что, когда идет обмен знаниями, обмен опытом фотографии, вот это возможность, конечно, колоссальная, Потому что куда-то съездить раз в год в Питере или в Москве на какой-то слет, где соберутся там 200-300 человек, ну, можно, конечно, да. Заплатить за это деньги еще. Ну, я нисколько не говорю, что это должно быть бесплатно. Но когда перед вами лежит возможность, вы можете, скажем так, посмотреть и спросить людей, выложив свою фотографию, где посмотрят десятки, сотни тысяч людей со всего мира, им будет интересно не только ваши фотографии, а те места, где это сделано. И люди захотят туда приехать, захотят... Найти какие-то интересные объекты в таком же ключе у себя. То есть и захотят, может быть, заправить, зарядить пленку в ваш фотоаппарат, в свой фотоаппарат. Ну и в конце концов это, это действительно эмоциональный очень, можно сказать, спорт, хобби, как угодно назовите. Вот такие мысли приходят иногда. О чем еще можно поговорить ну, вариантов очень много о чем можно поговорить В первую очередь конечно как использовать эту технику что можно с этим делать она может конечно лежать и вас пылиться. Ну, не знаю может быть, Имеет смысл, чтобы она работала. Тогда будет интересно. Я считаю, что любая техника, если она лежит как коллекционная э, и собирает пыль. Есть, я встречал людей, не, не едко, которые считают, что это вложение денег. Ну, вложение денег, да. Многие камеры так и достаются, ну... Я считаю, что инструмент каждый находит своего владельца, а не наоборот. Поэтому если инструмент попал в руки владельца, ну жизнь он свою продлит и доставит радость. Будет доставлять радость. Так же, как с автомобилем. Если машина стоит, она со временем сама умирает. Вне зависимости от того, какого года. Она должна ездить. Тогда эта машина. Ленки фото пленка, да, я считаю, что я уверен в этом, что она вернется она уже вернулась и ценники на пленке и производители, которые расширили линейки это конечно очень здорово в этом плане честь и хвала Кодок, честь и хвала Илфорду, который на протяжении многих лет уже выпускает черно-белую линейку пленок нет у них других пленок, только черно белые и Кентербери Худжи, Акрас, Много всяких интересных мыслей по этому поводу. Вполне возможно, что наступит момент, когда каждый захочет открыть производство футопленок. Есть данные, что это не очень сложный процесс с точки зрения полива самой эмульсии. А вот производство эмульсии самой – это сложный процесс. Поэтому... Я абсолютно не удивлюсь, если в ближайшие несколько месяцев, даже не лет, откроется еще несколько заводов, новых абсолютно. Так же, как произошло это с грамм пластинками. Поначалу это был как фетиш. Потом произошел взрыв, и продажи пластинок превысили. Продажи компакт-дисков и даже цифрового контента. С учетом того, что контент этот был... Чуть ли не наполовину по уже углубленной статистике сэмпла этих пластинок в этом году, в прошлом году. Сразу же открылись несколько заводов. Сверхсовременных заводов. Насколько я знаю, два в Европе и один в Америке. Новый завод по производству грамм-пластинок. Думаете, они будут десятками тысяч выпускать пластинки? Нет. Это другие цифры совсем. Поэтому Ничего удивительного, что в Китае производство фотоаппаратов, в том числе пленочных, оно до сих пор существует. Они выпускают недорогие аппараты, там выпускают даже аппараты без оптики, пин так называемый. То есть это тоже направление интересное очень, потому что первая как раз фотокамера, она была без оптики. Это была дырка, маленькое отверстие, через которое проходил свет. То есть сейчас посмотреть туда в коридор, ну бывает, что через какое-то отверстие солнышко светит, а там появляется картинка. Такие камеры тоже снимает, в том числе и, например, Холга 120 пленка широкоформатная. Есть много мастеров фотографий, известных мастеров, которые делают свои эксперименты только с этой камерой. В Германии есть компания имени самого основателя, производителя химии, который очень много фотографий делает на эту камеру. В Фликере он тоже, здесь он доступен. Вы можете сами задать вопрос, почему он это делает. <смех> ну, я не буду сейчас распространяться о каких-то технологиях в стороне от серебряных фотографий, фотографии, платиновой фотографии, типе, другие виды, обратипе. То есть это уже те, кто действительно загорится, он может посмотреть в интернете, что это за технологии, и почему так много людей... Не пугает сложности, дорогостоимость, да, дорогие, резина вот этих технологий, да? если они видят, что технически эти материалы сохраняются. По последним данным исследований больше 500 лет. Все хотят оставить что-то на память, что-то сделанное, что-то запечатленное. В этом плане я хотел бы еще обратить внимание, что обработанные фотографии, особенно глубокой обработки, не представляют интересы в историческом контексте. Не только для миллионов людей, да, для истории общего человечества, даже для вашей истории семьи. То есть вам захочется потом, когда вы достроите эти фотографии, увидеть реально, что это было за объекты вокруг, если они зарисованы, или какая ситуация на тот момент. Посмотрите, какой спрос на фотографии старые черно -белые. посмотрите в интернете какое количество форумов начал размещать эти фотографии думаете это просто так это связано как раз с историческими вот этим изменениями да? история переписывается регулярно в течение там каждые 20-30 лет она переписывается И одно говорится потом другое говорится единственное что невозможно водоизменить да? В компьютере вы можете все что угодно. Вы можете в электронных носителях все это поменять. Фотографии не получится. Есть реальные э, негативы, да, которые хранятся в библиотеках или у кого-то дома. И он покажет человеку, вот это как было. Вот это здание, вот оно вот так выглядело. Сейчас оно разрушено. Сейчас оно отстроено там, из кирпичей да, да, ужасным образом. А вот так оно выглядело когда-то было там, 100, 150 лет назад. Да. И нож нельзя вставить. Зазор между камнями. Информация есть в интернете, но когда вы увидите живые фотографии, уверяю, ну, у большинства людей шок, что это такое. И что 150 лет назад в Москве и в Питере, да, 200 лет назад улицы выглядели совершенно по-другому, и здания выглядели по-другому. Поэтому сказки рассказывать нам не нужно. Если вы откроете фотографии, вы посмотрите, да, вам ничего рассказывать не нужно будет. Вы поймете вообще, где собака зарыта. В этом плане фотография это документальный инструмент, и можно посмотреть информацию о том, об истории создания фотографии именно и как э, в начале прошлого века, в середине, как она изменила мир художников, да, изобразительного искусства. Сколько людей, которые были художниками, стали заниматься фотографией. Написали свои книги. Есть вообще удивительная история. Например, есть Вальтер Биньямин, да, Биньямин. Человек, который написал несколько трудов по искусству. И я считаю, что многие его труды просто пророческие. То есть он определил, что... Ну, одна из фраз такая, которую я использую, что он считал, что в 20 веке, да, ну, считаю, в 21 веке тоже. Безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет писать и говорить, а кто не умеет фотографировать. Потому что тенденция, которые сейчас находятся, да, эмоджи, там, подвижные всякие фигурки, которые превращают живых людей в зверей, да, и это все, в принципе, к этому идет, потому что э, это понятнее, чем просто буквы. И человеку не надо никакого образования не иметь, да. Он может увидеть там какой-то смешарик, какой-то прыгающий, или какой-то значок, ну, знаковое письмо, да. Пентаграммы всякие разные, троглифы, еще что-то. И фотографии тоже не надо же объяснять. Она же свободна, свободный язык, который может э, любому человеку показать, что вообще, о чем вообще речь идет и какие эмоции. Также и музыка. Ничего не надо объяснять. Рассказывать, какие ноты, где как звучит. Просто послушайте и все. Все поймете сразу же. Черно-белая фотография, пленочная фотография, она точно так же. Проникает в зрителя, проникает в человека, который что-то остался еще чувствовать. Это видно сразу же, что это другой мир рисунка. Другой мир совершенно. Поэтому применять какие-то технические термины к этому, ну, параллель я могу сказать в хай -фай. Вот Разрушение хай-энда, разрушение...